Как решиться на перемены? Как не побояться сделать шаг к своей мечте? Не побояться уйти э, с нелюбимой работой, открыть свое дело. Не побояться закончить отношения, которые уже давно себя жили. Ну или поменять свой город. Ну, сколько можно жить в городе, где постоянно, темно, и холодно, плохие продукты. Лучше же переехать в солнечный, теплый город, где много свежих, вкусных фруктов. Ну или вообще поменять страну. Может быть, не на совсем, на какое-то время, просто получить опыт. О какой жизни ты мечтаешь? Если бы ты мог жить так, как тебе захочется, то какая бы жизнь у тебя была, в какой стране ты бы жил, в доме или в квартире, это было бы на берегу моря, у озера или в горах, на какой машине ты бы ездил, с какими людьми ты бы общался. Продумай все в деталях. Очень важно позволить себе мечтать, потому что в жизни все начинается с мечты. А теперь скажи, работая там, где ты работаешь и делая то, что ты делаешь, ты сможешь достичь того, о чем мечтаешь? Ты можешь жить жизнью своей мечты? Ответь себе честно, почему ты боишься сделать шаг навстречу к своей мечте? И знаешь, что я скажу? Чем старше ты становишься, тем сложнее тебе решиться на перемены. Людям старше 50 это сделать крайне сложно. Так что действуй прямо сейчас. Большинство людей боится выйти из зоны комфорта. Это такая дурацкая фраза, которую обожают все психологи. Ну, мы-то с вами понимаем, что речь идет об очень условном и сомнительном комфорте. Порой даже мучительном. И люди боятся выйти из этой трясины и столкнуться с чем-то новым. Ну, Например, возникают какие страхи? О, что сделать с этими деньгами, их же нужно куда-то правильно вложить, а вдруг меня ограбят. Мужчина боится сделать предложение девушке, а вдруг это не та самая девушка. Люди боятся столкнуться с неизвестностью ну, или какими-то там побочными эффектами. Да, пусть зарплата маленькая, пусть мужчина рядом со мной так себе. Ну, зато я знаю, чего ожидать. Мешает установке. Ну, основная – уже поздно что-то менять. Все поделено, нужны связи, предпринимательская жилка, нужно было родиться в другой стране, в другой семье и бла-бла-бла и бла-бла-бла. Я советую сделать тебе два столбика. и против. Да, может быть, действительно, тебе не нужно уходить от этого мужа, тебе не нужно рожать этого ребенка. Но ситуации бывают разные. С финансовой же стороны, ну все понятно, тебе точно нужно уходить с этой поликлиники. Ну сколько уже можно работать медсестрой 20 лет подряд. Ты всегда успеешь туда устроиться еще раз. тебе еще сто раз возьмут учительницы в эту школу, на предприятие это дурацкое. Ну тут даже размышлять нечего. А вот э, если брать спорные моменты, ну например менять город или страну, Хотя это тоже, конечно, нужно менять, да всегда я успею вернуться в этот Брянск. Многие у меня спрашивают, не жалею ли я, что переехала из Брянска в Москву. Ну, а что в общем-то жалеть? Моя квартира всегда меня ждет, ну реально я всегда успею приехать и жить. Работа? Да, всегда можно устроиться на ту же самую работу. Моя старая жизнь никуда от меня не убежит. Ну, почему бы не попробовать то, чего я раньше никогда не делала? Еще один момент, на который нужно обратить внимание посмотри, какая у тебя вторичная выгода. Почему у тебя этого нет? Достижений, финансов. Какая выгода в том, что ты этого не имеешь? Какие могут быть убеждения при этом? Что это несправедливо, что у меня будут деньги, а вот у моих родственников нет. Ну, или мама, например, меня так больше любит. Подружки жалеют, и платье мне дарит, и советы дают. Ну прямо вот любят-любит меня. А когда я разбогатею, у меня не останется подруг. Да, будет слишком много зависти, критики, осуждения. Это все ложные убеждения, но пока ты в них веришь, они для тебя истинные, да. И твоя задача ну, также составить две колоночки, в одной написать все убеждения, а в другой их оспорить. Ну почему я решила, что это несправедливо? да? Почему я решила, что когда я разбогатею, у меня не останется подруг? Почему так? Это непростая задача, но я думаю, что ты справишься. И смотрите на все ваши мечты не вертикально, а с позиции «О, я должна быть какой-то хозяйкой Медной горы, звездой Ютуба, супер-мега-высший класс!». Смотрите на это горизонтально, пошагово распишите бизнес-план и делайте по полшага. Я хорошо помню сюжет из одного фильма, как доктор лечил агрофоба. Доктор говорит «Ну, ты до двери-то дойдешь. А агрофоб, ну, боится выходить на улицу, боится открытых пространств. Он отвечает, ну, до двери-то дойду. А доктор спрашивает, ну, от этой двери до следующей дойдешь? Дойду. А до лифта дойдешь? Ну, и до лифта дойду. А в лифт сядешь? Сяду. А в лифте проедешь? Ну, да, проеду. Вот и так вот по полшажочка вы все ближе и ближе и ближе идете к своей цели и смотрите на ближайшую цель. Ну и, конечно же, медитируйте на эти состояния, на эти цели. Визуализируйте, представляйте себя в этом. Ну просто побудьте. Представьте, вот, где вы хотите оказаться, какая ты, как ты себя чувствуешь. И помни, что чем старше ты становишься, тем сложнее тебе решиться на перемены. Поэтому действуй прямо сейчас. Я с удовольствием помогу тебе в твоем движении вперед, если хочется разобраться в личных взаимоотношениях, выбережительного пути, то записывайся на мои консультации.